Джемал Кроуфорд – прекрасный игрок, очень с большой симпатией отношусь к этому баскетболисту, но э, в этом году, если считать, заслужил или не заслужил, то, наверное, мое мнение скорее нет. Да, он показывал хорошую игру, в принципе, такую же, как в прошлом году, как в позапрошлом, когда он получил э, лучшего шестого, но э, мне кажется, что больше заслужил эту награду Джеральд Грин. А Кроуфорд, он, во-первых, много игр выходил в стартовом составе, что тоже должно сказываться на, при вручении. Но Джеральда Грина в этом году не оценили. Баскетболист прошел путь от человека, который был не нужен Индиане, до чуть ли не ключевого и стержневого игрока со скамейки Санцева, который бросает трехочковый, смело идет под кольцо, создает давление. Ну... Как минимум не меньше он заслужил награду, чем Кроуфорд. Но Джамал, конечно, прекрасный баскетболист, на нем держится вся, вся скамейка и все атакующие действия в конце. Как мы видим, Блэй Гриффин ходит в сторону, Криспол почему-то не бросает его, может быть, тоже его что-то беспокоит. А в основном занимается атакой Джамал Кроуфортова. Но мой выбор – это Джеральд Грин.